Здравствуйте дорогие друзья, приветствую вас на канале Вкусные рецепты, в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить маринованные баклажаны на быструю руку. Очень яркая и аппетитная закуска станет украшением вашего стола и при всех своих достоинствах на приготовление этого разноцветного чуда времени нужно совсем немного. Для приготовления маринованных баклажанов на быструю руку нам понадобится Баклажаны 250 граммов, половинка острого перца, масло растительное 20 мл, соевый соус 20 мл, соль по вкусу, мед пол столовой ложки, сок лимона полторы столовые ложки, пучок укропа, 3 зубчика чеснока, черный перец по вкусу. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что каждый баклажан разрезаем на 4-6 частей. В кастрюле доводим до кипения воду, солим ее, опускаем кусочки баклажанов и варим 6 минут после закипания. Они должны оставаться плотными. В отдельной емкости готовим маринад заправку. Вливаем соевый соус и растительное масло. Следом добавляем в заправку мед и сок лимона. Перемешиваем все ингредиенты. Чеснок и половину горького перца режем тонкими полосками. Баклажанам даем немножко остыть и крупно режем. Помещаем в удобную емкость. Вливаем подготовленную заправку к кусочкам баклажанов. Свежий укроп режем мелко добавляем их к баклажанам вместе с перцем. Все перемешиваем и маринованные баклажаны на скорую руку готовы. Даем настояться 10-15 минут в холодильнике и закуску можно смело подавать к столу. Если у вас такие баклажаны получаются вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем друг другу питаться вкуснее. Давайте сделаем этот рецепт еще лучше. А я желаю вам приятного аппетита.